Здравствуйте, с вами Freezer Workshop, я Александр Даманский и сегодня мы вам расскажем о камуфлировании бороды. Я смешиваю один к одному окислители краску. Камуфлирование оно только приглушает цвет, оно не закрашивает всю э, седину, как там делают краски там, в салонах, оно только приглушает и это выглядит очень естественно. При наносении камуфляжа вы смотрите по росту волос. Потом в конце можете подвести контур, чтобы оно была четче. Желательно наносить краску до стрижки. При камуфлировании важно распределить правильно оксигент с краской. Один к одному. Очень важно. Камуфлирование седины в корне отличается от окрашивания, так как камуфлирование это по сути насыщение волоса пигментом, который он утратил в связи с какими-либо происшествиями, либо возраст, либо генетическая предрасположенность, но суть от этого не меняется. Если борода не сильно густая, можно ее прокамуфлировать в более темный тон, тем самым она визуально наберет немного объема. Либо, если выдержать камуфляж еще немного дольше, чтобы пушковый волос прокрасился, помимо щетинистого, то она наберет дополнительную еще плотность в контуре. Мы подождем 10 минут для более четкого результата и пойдем смывать. Камуфлирование стандартно держится от двух недель до полутора месяца, В зависимости от частоты мытья головы, либо от чистоты умывания бороды На голове, естественно, камуфлирование продержится дольше Потому что голову вы моете не каждый день с шампунем А лицо приходится мыть каждый день Потому что на бороде скапливается постоянно большое количество пыли, грязи Просто разных веществ, находящихся в воздухе, они оседают на бороде и могут вызвать своевременно уже раздражение кожи. Итак, мы прокамуфлировали бороду. Видно, вот человек даже заметил, что явно стало темнее. Менее видно седые волосы. С вами был фризер-workshop. Ставьте большой палец вверх, подписывайтесь и до новых встреч!